Народ, всем привет, вот и настало время показать вам Twitch дропсы, которые будут активны 16 по 22 декабря. Я расскажу, что вы получите, и поговорим, как это подключить и получить и личное мнение по наполнению данных дропсов. Список наград неплох, но не капец а хорош. Могли дать и чуть больше, хотя могли дать и меньше. Главное, что в дропсах это финальная награда, а они достойны. Изначально я расстроился за количество наград, но видя ту халяву и тот контент, который нам подготовили на год, я понял, что в совокупности награды плюс-минус нормальный, ведь и так много раздают. Награду вы будете получать за просмотр стримов определенных стримеров, список можно найти в официальной группе ВКонтакте, а также в группе про Теперь для тех, кто не знает, как это все организовано, поговорим более подробно. Для начала вы должны зарегистрироваться на Твиче, затем заходите в личный кабинет Калибра, находим из твичу соглашаемся на связку аккаунтов калибра и твича В принципе на этом все далее находим на твиче трансляцию определенного стримера напоминаю что раздают не все поэтому сверьтесь со списком по любому найдутся те кто захочет на этом сыграть и набрать себе народа без предоставления наград с другой стороны возможно зайдя к такому стримеру неизвестно для вас вы найдете того кого хотите посмотреть все может быть даже хотел бы сказать что подписка не обязательно но любому стримеру будет приятно если вы на него подпишитесь Плюс не пропустите его трансляцию, на которой заберете дропсы. Кстати, она тут в двух вариантах. Подписка один называется «Отслеживать». Это простая подписка, она бесплатная. И есть платная подписка, если захотите кого-то поддержать. У меня пока только бесплатная, я партнерку еще не заключал. Смотря стрим у вас будет заполняться шкала просмотра. И как только она доходит до 100%, вы нажимаете на эту шкалу, переходите автоматически на страницу и забираете награду. Возвращаетесь и продолжаете смотреть стрим. Главное, помните, у вас будет куча времени на это. Без стримеров не один, два, три, а их много. Поэтому каждый заберет себе награду. Ну и возможно, если кто-то не будет успевать, меня уже об этом просили запускать стрим на 24 часа, где будет просто крутиться какие-то там бои в течение часа-двух, и люди будут просто заходить и смотреть, забирать себе награды для тех, кто по какому-то там часовому поясу или по какому-то времени не смогут заходить на живые трансляции. Возможно я это сделал, конечно изначально не хотелось бы, но в принципе, чтобы побольше людей получило награды, почему бы в принципе и нет. За первые 30 минут просмотра стримов контейнер с расходниками, 15 каждого типа. Затем переходите, забирайте награду и опять на стрим и так каждый раз. Кстати, не обязательно смотреть одного стримера, можно посмотреть одного, перешел к другому и процесс накопления продолжается. За просмотры награда одна общая, не у каждого стримера, а на всех одна. После 30 минут просмотра наступают 40 минут просмотра, где вы получаете 10 тысяч кредитов, конечно копейки, можно было дать и полто, тем более белорусы скоро, но пока дают только 10. За следующие 40 минут просмотра контейнер с эмоцией, она будет случайная, но случайного оперативника. В принципе ни о чем. Затем вы смотрите 50 минут и 500 монет. Ну тут тоже смешно, жалкие 500 монет, Ну, хотелось бы немножко побольше. Затем 60 минут просмотра и 7 дней према, уже лучше. После этого вам надо посмотреть стрим еще 60 минут и вы получаете добивание единорога для всех оперативников. На этом лажовые награды заканчиваются и начинается самое вкусное. За предпоследний час просмотра стримов вы получаете легендарный образ Афган на оперативника каравай 22 SPN. Вот ради этого стоит уже смотреть, жаль что нельзя выбрать любой образ, хотя с другой стороны могли дать и водолаза, который многим не понравился. Каравай отличный медик и он есть у многих так, что скрин думаю будет полезным и популярным. Переходим к финальной награде. За последний проведенный час на стриме, надеюсь, вы все это время смотрели по большей части мой стрим, вы получаете контейнер рекрутера, из которого можете достать почти любого оперативника. А если он у вас уже есть, то получить за него компенсацию не даром, я сказал почти любого оперативника. В контейнере не будет Афелы, Шаршерет, Эзапаков, Арестан, Старой Гвардии и естественно белорусов потому что они у нас отдаются за ключи. В принципе, большой список исключений, но тем не менее. Ну а с вами был Димон. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Пишите в комментариях, как вы относитесь к дропсам, как по мне, если были бы чистые дропсы, да маловато, но если посмотреть то что сделали на новый год и это все вместе сложить, то в плюс минус получается норм.